Давайте поприветствуем Романа. Всем привет. Здравствуйте, новсички. Вот и прошло наше лето, закончилось. Это именно лето-туниз за больше. И я бы хотел только посвидетельствовать самую ближайшему что случилось. И прикиньте, посвидетельством за най близкую тунееш, что какой-то сидучий в мой живот. Подытожить лето так сказать. Да, направи из на лето-ту. И вот мы говорили о том, насколько Бог верен, насколько Бог благ. Говорил мы за верен, благ. Вот эти говорил, что до уверования мы Эди все казали, были, да исмей, были мертвы. и мертви. И вот до того, как я уверовал. И приди да у меня была веселая жизнь. И мог живот. Я неплохо зарабатывал. Добре. И меня не беспокоило, что мне делать завтра. Тем не насаждался... как водоправе утре. Тем, что я Буду делать сегодня. Насаживалась и на то какую праведность. И какое-то веселье, какое-то и постоянно забавление. Оно было пустым. То больше никаких си праздну. Оно не настолько наполняло меня, сколько наоборот высысывало из меня всю энергию. Полный еще толк, вот, то измывавшее получать энергию от меня. И потом, когда я уверовал, пришел к Богу. И когда ты поверил и доедох при Господь? Мое финансовое положение. Финансово положение Какая-то уверенность в себе. Сигурность в себе си. Просто. Вжух. просто падна. упала но я настолько поверил в том что бог для нас приготовил все самое лучшее что не отступал от этого пути не отступал от бога не от и от Господь. я верил искренне, и искренне вверх, что ну, чтобы завтра что-то было хорошо че задай добре утре, я должен вот претерпеть вот эти испытания. И вот это такое лирическое отступление. Потому что подвести вот к этому лету за достигнем до за это лето мы были я был на трех молодежных лагерях лагерей два из которых мы были как участники помогали служителями приглашенные один мы организовывали сами мы сами один из которых был в Турции нас пригласили послужить в Турции появились много друзей появились много приятелей нас много куда зовут приглашают на всякие не канят Потом мы путешествовали. По мы. Мы были поездили по Болгарии. Поехали в Болгарии. В Молдове. В Молдова. В той же Турции. И в Турции. А -а -а, у меня появилась прекрасная жена. Появилась прекрасная жена. Спасибо. В работе Господь все так складывает, И работа, бумага, что до уверования до повярвам, я даже не думал, что я смогу столько зарабатывать. Даже не до Но Господь сказал, вот будешь верен во мне в малом, Господь верен малку то, я тебе дам больше. Дам И вот так Он испытывал. И, испитвал. И у нас появилась прекрасная собачка, И не много кучи, о которой мы давно хотели. И Господь нам ее подарил. Не подари. умную, добрую, умную, добрую, послушную. Просто об этом можно было только мечтать. И вот разговаривая с моими друзьями. С моими приятели, которые неверующие они говорят какая у вас веселая жизнь. колку живот и сколько всего у вас происходит в жизни интерес живота и когда вот мы были в Молдове, они говорят как жалко что вы приехали только вот на 10 дней жалко дохти само без вас это лето было скучно вас и чисто вот этот промежуток из двух недель вы подарили нам краски тебе не краски а я знаю почему Потому что в нас и есть вот этот что? Божий огонь Божья, мы мы познали, огонь, Божья любовь. Мы ее познали, мы ее приняли, и это нам дает силу делиться ею с другими. С и на днях я был удивлен, и на много учудин, когда мой лучший друг, с которым я дружу уже больше 18 лет, години, он мне написал и попросил помолиться за него и за его семью. Это было так приятно, Потому что ты где-то читаешь о том, что нету пророка в своем Отечестве. И ты понимаешь, что да, тебя где-то не будут воспринимать как праведника, как, пророк, как, как проповедника праведник, какого-то, как проповедник не будут прислушиваться где-то к твоим словам, Я потому что тебя знают, за что ты познават, когда ты был до этой жизни. В до той жизни, и зачастую не воспринимают. И тут очень приятно слышать, когда тебя действительно приятно, родные и близкие просят. Близкие еще что господь сделал на, в этим, этим летом что ты шуку, господь направил, он мне дал еще больше мудрости дадь, Я вот, у меня родители были в середине августа тут на море и я их не видел ну, месяц, я с не сам один месяц. А я по ним очень сильно скучаю. И много милипсваха. До этого мне нужно было там 7-8 месяцев их не видеть, месяц, чтобы дани... у меня было желание. Проводить виждам, с ними время. желание да с... А тут вот даже да неделя вот проходит, я скучаю. Ми на седмица, и ми я липсвах. понимаю, что Господь работает с моим сердцем, разбирам, дает мне мудрость мудрост. понимать, что да, ценить это время и доценят да во время и лето действительно господь подарил супер оживленная на беше ногу живее нуляту и я верю что дальше будет только лучше так даже по добре и я понял что жизнь с богом Намного лучше и чем разбрах, без что него. Что-то там да больше красок. На ярче, краски, интереснее. Интересен по ярке. И для нас открывается весь мир. Из-за нас его творит целая связь. Ничего невозможного. невозможно. И он дает все, что нам нужно, и дает новых знакомых, психику, новых друзей. Новые познания, запознанства хора, С которыми достаточно быть только 3 четыре дня вместе. Скуютую достаточно до три-четыре дня заедно. А у вас настолько Такие чувства, что вы знаете друг друга уже больше так, несколько лет. Практиковываю чувства все одно, все познавать от гудини И я благодарю Бога за И это. И я благодарен на за такую за това, прекрасную яркую жизнь. За толкового прекрасный живот.